Находки вчерашнего дня. Это вот в кустах мы нашли такую вот пилу и кусачки. Такие ржавые, постаревшие временем, конечно. Ну и итоги дня. Я вчера не сняла. Мы сегодня уже вот приехали, поэтому сегодня вам показываю. Друзья, хотите ли вы увидеть, как заброшенная дача превращается в комфортное место для работы и отдыха? Как сэкономить настройки? Как восстановить, отремонтировать или сотворить что-то новое своими руками? Простые советы про интересную жизнь. Вы можете найти на канале Шер Гараж. На своем канале Евгений показывает, как он живет, работает и отдыхает. Наш контент с ним очень похож. Я думаю, нашим зрителям будет очень интересно посмотреть на то, что он снимает. Приходите по всплывающей подсказочке в этом углу, либо по ссылочке в описании на его канал. Обязательно подписывайтесь, ставьте либо лайки, либо дизлайки, в зависимости от того, понравилось вам его видео или нет. И уже по нашей сложившейся традиции, пишите ему в комментариях, что вы пришли от Шендяевых. Я думаю, ему будет очень приятно. А, здесь все бутылки убрали Вот тут вот немножко тоже очистила Бутылок здесь нету Не знаю, успеем здесь сегодня продолжить а, Расчищать или нет Или будем немножко другое делать Погреб уже тоже хорошо сделан Мангал Но она на вкусная, да, Ксюш? Что? рада вкусная? Да, рада обалденная на костре и вот здесь вот сильно прям расчистили хорошенечко. Вот сюда я пока что металл складываю, который нахожу как бы в кустах. А, и вот так вот. Очень тяжело убирать вот эти вот деревья, которые, видите, наискосок они растут. И туда очень тяжело как бы подлезть. Поэтому вот так вот пока что. И я не говорила, то есть я вот эту вот большую кучу хочу переместить вот сюда вот. Тем самым здесь будет около дома расчищено. И, короче, по красоте все будет. <как> Со всех сторон получается уже даже как-то дом видно. Вот так вот. Сейчас продолжу вот это вот все убирать. Сразу сортирую. То, что пойдет в садовый измельчитель, ложу здесь сразу. Все, то есть подготовлено тут. Большие бревные толстые ветки, которые не пойдут в измельчитель, я складываю отдельно уже на нарезать и в дровник складывать. Скать тут. Вот так вот. Да, сейчас еще резьба будет. Давай. Ну, мне кажется, в той что-то получше должно быть. Это, видишь, она прожарена сразу, а она, она не такая резьба. Да? Смотрите, какой мы сегодня нашли чугунок. Очень красивый такой. Его если отреставрировать и сделать его. Ну, я хочу сделать горшок, но мне никто не разрешает. Был бы классный. Да, Сашчика? Ну что, как вам наши продуктивные выходные? Смотрите, теперь здесь кучи нету. Просматриваем, сразу лучше стало. И перед уходом у меня было минут 15, наверное. Я еще успела вот здесь вот почистить. Вот ветки накидала, нужно будет сейчас их убрать. Вот такая вот красота. Всем спасибо за просмотр. А это все, что мы заработали за день. Смотрите в магазине, сколько стоит такой же примерно мангал, как у нас. Только без верхней домовушки. И вот эти почти как у нас.